Современное мессианское движение сильно изменилось за последние 50 лет. Конечно, мессианское движение существует гораздо дольше, чем 50 лет. В главном офисе «Евреев за Иисуса» у нас есть небольшая табличка, которая гласит «Евреи за Иисуса», основана в 1932 году от Рождества Христова плюс-минус год. Однако, современное мессианское движение не настолько древнее евреи верившие в Иисуса были всегда но то что мы наблюдаем на протяжении последних 50 лет можно буквально назвать прорывом когда огромное число евреев приходит к вере в Иисуса история моей семьи уходит корнями в 19 столетие и в те времена нас не называли мессианскими евреями до 70-х годов 20 -го века использовали термин еврейские христиане но потом бог начал делать нечто невероятное в конце 60-х начале 70-х годов в особенности в сша буквально десятки тысяч евреев многие из них молодые евреи начали приходить к вере в иисуса и вскоре понятие мессианский еврей стало более предпочтительным, чем старый термин «еврейский христианин». Также в конце 60-х, начале 70-х годов отдельные общины мессианских евреев начали расти, как грибы после дождя. Создавались целые общины из мессианских евреев, которые верили в Иисуса, и это изменило лицо церкви. До сих пор раввины могли уходить от ответа, говоря, что евреи не верят в Иисуса. Но к началу 70-х годов они не могли больше так говорить, так как настало слишком много. Поэтому им пришлось перейти к следующему вопросу, почему евреи не должны верить в Иисуса. Итак, современное движение «Евреев за Иисуса», которое также называют мессианским движением, сделало евреев верующих в Иисуса действительно известными, и мы продолжаем расти. Сейчас мы имеем три направления действия Святого Духа в истории современной мессианской эры. Об этом я уже упоминал, которая началась в США и дало начало организации евреев за Иисуса и мессианским общинам. Затем, как многим из вас хорошо известно, в конце 80-х годов, в особенности в 90-х годах, то же движение Святого Духа пронеслось по Советскому Союзу, по России, Украине, Белоруссии и по всей территории сейчас уже бывшего Советского Союза. Тысячи русско- и украиноязычных евреев приходили к вере в Иисуса, Формировались общины и церкви. Я думаю, что одна из крупнейших мессианских общин в мире находится в Киеве. И как прекрасно наблюдать за тем, как Бог творил и продолжает творить удивительное в Украине, в России, в Беларуси. И это движение Святого Духа все еще продолжается. Евреи, говорящие на русском и украинском, сегодня являются наиболее открытыми для Евангелия во всем мире. Но за последние десятилетия кое-что начало происходить и в Израиле. Тысячи израильских евреев приходят к вере в Иисуса, особенно молодые люди наше служение евреев за иисуса очень радуется росту израильского движения евреев за иисуса и я уверен что смотря этот канал вы будете видеть все больше и больше историй израильских евреев за иисуса что мы потеряли за последние 50 лет некоторых удивительных служителей божьих мой дед был одним из них мой дорогой брат Виктор Смаджа, которого я очень любил, который был главой мессианского движения в Иерусалиме, недавно отошел к Господу. Мы потеряли многих мужей веры, но мы также приобретаем все больше и больше людей. Поэтому я сказал бы, что сейчас в мире больше евреев, верующих в Иисуса, чем когда-либо за всю историю человечества. Наверное, с того самого времени, в первом веке нашей эры, когда первые евреи за Иисуса, Петр, Иоанн и Ак, вшли в мир и делились Евангелием.